Сегодняшнее видео тема Срач вокруг феминизма The Last of Us 2 Новый Assassin's Creed Valhalla, Ремейк всех частей Мафия И Next-Gen графика от Unreal Engine До недавних пор все восхваляли эту игру и считали, что она будет революцией и прогрессом в игровой индустрии Но чёт после некоторых сливов эта игра пошла полностью по наклонной и все начали массово писать гневные жалобы и ставить дизнайки Краткий экскурс для тех, кто не знает, что произошло. Неделю назад слили катсцены игры The Last of Us 2, и там было видно, что разработчики акцентируют свой сюжет полностью на феминизм, а про выживание в постапокалипсисе мы там мало будем вникать. И по этой причине у большинства фанатов данной игры припекла жопа, Отчасти эта игра будет революцией в плане графики, как ранее я говорил в одном из своих видео. Но зачем они приклеили феминизм в постапокалипсисе, мне непонятно. Ведь если брать львиную долю рынка феминисты, то их очень мало. И что теперь происходит? Многие фанаты в недоумении. И в то же время креативный директор Нил Дракман заявляет в общую публику якобы. Если вам не нравится феминизм и не одобряйте эту тему ЛГБТ, то не покупайте нашу игру. Но эти слова были скрытыми за цитатой Курта Кобейна, и тут фанаты стали вообще в Они ждали эту игру 7 лет. После долгого ожидания приходит какая-то кикимера по имени Анита Саркисян и говорит разработчикам зла Суфас, как им делать сюжетную игру по феминистическим прерогативам, что означает огромный минус в бюджете этой игры. Как ранее было с э, Battlefield 5, где везде впихнули девушек да еще и африканского происхождения. Да-да, сейчас в нынешнем мире толерантность идет в первую очередь, и насрать, как там будет выглядеть игра, кино или что-то еще. Главное, чтобы была толерантность. И самое обидное, что эту массу идиотов составляет ничтожно малую часть, но им как-то удается перекрикивать остальных, и становится обидно из-за каких-то идиотов в конце страдаем мы потребителей от новых ассасинов осталось только само название и все это видно даже в самом трейлере где не показали в общем ничего да по идее разработчики игры делают какие-то новые вещи тестируют но на данный момент, как по мне, разработчики ассасин попали в огромный тупик и не могут больше сделать игру с акцентом на ассасины. Сейчас они добавляют лишь его имя, как пиар, а дальше делают разные игры. Я даже не удивлюсь, если в каком-нибудь из частей ассасины будут в виде стратегии или форсажа, или по типу Ну а что вы хотели? Название есть? Есть. Значит, это ассасины. А по поводу этой части пока непонятно, что и как будет. Разработчики пока не очень находчиво дают какую-нибудь информацию по эту часть, но они уже написали, что в новой части будет больше смачных убийств, надеюсь кроме времени разработчики опубликуют геймплей и мы сможем хоть как-то нормально оценить ту игру. Анонс ремейка всех частей мафия действительно удивила всех и порадовала огромную часть аудитории. Компания 2 Games долго хранила молчание касательно трилогии мафии для современных платформ. Подробную информацию про всех этих частей мы узнаем 19 мая в но пока из подробностей можно узнать, что калифорнийской студии Hangar 13, которые были ответственны за третью часть, что в свою очередь несет огромные дыры, баги, ужасную графику. Я лично со скептикой рад, потому что Hangar 13 не могла реализовать графику и оптимизацию в третьей части. Но в их неоправдание можно сказать, что возможно были какие-то проблемы с инвесторами, ибо они в нынешних реалиях правят игровой индустрией. И ведь правду говорят, раньше почти все создавалось с художниками и людьми, у которых была огромная фантазия. А сейчас на их место пришли менеджеры с наипиздейшими короткими дедлайнами, которым ты должен успеть делать срок и ничего более. Новый движок Unreal Engine 5 показал сверхграфику в демо режиме, ключевое слово это демо, что очень в свою очередь настораживает. Да, безусловно эта графика будет, но вопрос когда? Если брать примерные расчеты, то мы увидим эту фантастическую графику где-то в конце 2021 году, а Полную реализацию нового движка, как это показывали в деморежиме, возможно увидим в 2023 году. А пока лишь будут идти какие-то слухи, и то, наверное, будут они неверными. А какие у вас предсказания по поводу нового движка, или реинкарнации, ремейка всех частей мафии, а также и нового ассасина? Пишите свое мнение в комментариях.